Так, О, процесс пошел. Вот чудо Время поменялось. Вот это вот это волшебство происходит. Ну, да, 31 октября. В общем-то, довольно-таки весенний, летний салат. Тупые помидоры появились, огурцы появились. Доступные принцип вроде был всегда но тем не менее помидоры помог мне сделать салатус уже накосил чеснока октябрьского тоже в смысле из этих самых он из зелень мелень, зелень -мелень. вылез новый свежий лучка чеснока этот как и ну, два зубка. Вот, сейчас перед самым мокрым перед помидорами, потом она все прилипает доски. Один этот перчик помидоров еще чуть-чуть, я все путаю огурцов, еще чуть-чуть и потом помидоров и. А он еще там петрушка есть. Так, Петрушенцы в пакете, да? А вот еще вот тут вот петрушенция есть. В пакетике настоящая натуральная молодая свежая. Вот она вкуснячая, неописуема. Так, может там еще и укроп, да? Или сегодня только петрушенцы. Вот так вот. Видите, как классно. Все. Лето, полетие, круголетие. Отныне и навсегда. Так, Всем пока. 30, 31 Актюня. Всем желаем не хуже, чтобы было тоже вкусное, полезное, здравое летнее. И летнего настроения. Пока-пока.